Человек, приняли Иисуса Пятима Христа как души, своего Господа и, Иисус Иисус как свое Господа и Спасителя. Да, много человек получили крещение Духом получили Святым. Крещение Дух. И слава Богу. Ну, вы видели у нас увеличение группы, на Бога, группы сразу мычи, же, да. Прославление, Тунисе, Кто еще хочет? Давайте, давайте. Без деталей деталей а, мне очень ну вообще я давно хотела а а, потому туда. что когда был первый раздев и... болгар мой муж вернулся да. с таким огнем в глаза заставив в учете с другим человеком друг человек. и я сказала я тоже так хочу и, сказах, я, сиском, да, <laughs> и я ждала этот раздев очень... три трездеж... года вот да вот, и, ну, огромная благодарность, конечно, мужу и моему, потому что домик. он полностью взял на себя Пашу, <свят> я ничего не делала, гледащий <свят> <свят> Павел, а с ничто не правих. Спасибо. Я ничего не делала, а, не ни спать не, не укладывала, правил, ни, не кормила, спи, ничего. Ничто. И еще отдала свой телефон ему. И всегда док телефона налегу. Бизнес тоже и не бизнес думала ни о чем, не полностью не знали, погрузилась. На полностью и вот благодаря этому я и вообще наверное на получила по полной, получи благословение. по полной программе благословения. По полной программу два И было очень много, конечно, откровения, от Бога. больше много откровения. И, в я вот уже свидетельствовала там, что и и там, много было сомнений в последнее время по разным вопросам. В в конечно, время. я понимаю, откуда. Потому что реже стала читать Библию. Порядку читать и Библию. там часто об этом говорили. И там могут а за Что очень важно. Ну, мы же это и так знаем, конечно. <свят> вот, но м -м, я там получила для себя понимание, как мне от этих сомнений там избавляться. Там как Допримахнут да эти сомнения а, Наполнилась такой любовью Наполнился со любовь. Мы когда вернулись к Паша нам такую истерику устроил Павел дик А дик мы с мужем истерика, такие и не Как на облаках летаем вообще Ни, ни злости, облаке, ни раздражения Ничего Я господи, вот так всегда И такой наглядный был э, такой прям наглядный мне Господь показал И просто Господь мне а, пример. Много... Ну, не пример. пример. А, значит, там была такая ситуация, когда а мы, мы от свечки угоду... Иисуса Христа от Иисус Христос... зажигали. Нельзя рассказывать? Говори, говори. Говорите, говорите. Ну да. Ну ладно.